Так, добрый день всем. Открываем сегодня посылочку. Получили сегодня хризантемы. Ох. Вот в таком изумительном состоянии. Просто шикарные. Зелененькие. Подросшие. Спасибо. Первый раз получаю. Много раз заказывала цветы по почте. Первый раз получаю в таком состоянии. Все зеленые, все живые. Спасибо большое. Сад Хризанты.